Напомню одну простую вещь. В Священном Писании сказано, пусть твоя правая рука не знает, что делает левая. Что в переводе означает, если ты делаешь кому-то добро, не нужно кричать об этом на каждом углу. Потому что тогда ценность этого полностью исчезает. Если ты что-то делаешь кому-то хорошо, молчи об этом, не говоря об этом. Это в наше время, когда слово «достоинство» потеряло всякое значение. Принято об этом кричать на каждом углу. Нет. Чтобы ценность того, что ты делаешь, сохранилась, делай добро людям и никому об этом не говори.